Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете, насколько. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном, и у нас она тоже есть. Это просто невероятно. Но обо всем по порядку. Ровно неделю назад мы выпустили расследование, и оно стало мировой сенсацией. Только на моем YouTube уже 17 миллионов просмотров. Доказательства, предъявленные нами, настолько убедительны, что даже заказчик преступления, президент Путин, не смог отпираться и фактически подтвердил, что великолепная восьмерка, следившая за мной почти 4 года, это сотрудники ФСБ. Ну, понятное дело, что Путин не мог на всю страну сказать. Да, я приказал ФСБ убить своего политического противника. Поэтому он снова начал городить чушь о том, что никакого расследования не было, а это все легализованная информация ЦРУ. А сотрудники ФСБ за мной просто присматривали. А самым главным доказательством того, что отравления не было, является то, что я жив. Потому что если хотели бы отравить, то, конечно, бы отравили. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое? И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А О чем мы не знаем, что они локацию отслеживают. Что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Тогда спецслужбы, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Сразу после Путина его слова подтвердил и конкретизировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент приведу Причину, почему за ним присматривают. А, прошу прощения, растущие уши специальных служб. Ну, конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти там и так далее. Что они не от Наша спецслужба. Никак. Еще есть. Позже Песков выразился еще яснее, сообщив журналистам, что ФСБ присматривает за мной, потому что это обычная практика для тех, кто контактируется с спецслужбами других государств, а также допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти. Таким образом, подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам. Первое. За всем стоит ЦРУ. Второе. Да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье. Если хотели бы убить, убили. раз остался жив, то не убивали. Аргумент про ЦРУ настолько смехотворен, что его моментально опровергли журналисты, включая про кремлевских. Они написали подробный отчет о том, что для получения информации, использованной в расследовании Белинкет, никакого ЦРУ и близко не надо. Она действительно продается любому желающему. Смешно, что кремлевские СМИ даже сокрушаются, что из-за меня теперь услуги пробива подражают. Путин, кстати, на этой же пресс-конференции и расследование о своем взятии миллиардере тоже назвал работой ЦРУ. Это госдеп и спецслужбы США. Вот они и являются авторами на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Вторая часть путинского опровержения тоже не выдерживает критики. Если за мной следили, потому что я экстремист, то почему слежкой занимались медики и химики? Почему они летали на разных самолетах со мной? Почему приезжали и уезжали в разное со мной время на разных рейсах с разницей в день? Это полное вранье, и тут даже обсуждать ничего не стоит. Остается главный аргумент. Хотели бы отравить, отравили бы. А об этом нам никто не может рассказать, кроме самих убийц. Так вот, они нам и рассказали. Вернее, один из них. В прошлый понедельник мы готовились выпускать материалы ровно в 15.00 по московскому времени. Одновременно мы, Беллинкэт, Инсайдер, CNN, Эль Пайс и Шпигель. Понятное дело, что через 5 минут после выпуска группа убийц и их начальники поймут, что их разоблачили, и они залягут на дно, сменят телефоны, ну и так далее. Мы не исключали того, что этих восьмерых, проваливших задание, просто убьют. Или спрячут, или сначала спрячут, а потом убьют. Поэтому в 6 утра по московскому времени мы организовали вот здесь нечто вроде штаба и распределили между собой задачи, чтобы с 7 утра начать действовать одновременно и застать злодеев врасплох. В 7.00 в дверь к одному из убийц постучалась Любовь Соболь. В это же время у одной из штаб-квартир ФСБ, где работают убийцы, их караулил корреспондент канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, и его спустя 20 минут задержала полиция по звонку из ФСБ. Раменки, держу, а, добрый день, это беспокоит глава муниципального округа Раменки, Гангальский Максим Брониславович. Скажите, пожалуйста, вот поступили сообщения, что у вас в ВВД находится Дмитрий Низовцев в задержке. Есть такой, да, да. есть, опрашивают его. Это напрямую звонок с ФСБ, ФСБшники позвонили с ага. рамки 12. Корреспондент CNN Клариса Ворд в 7 утра пришла к координатору группы убийц Олегу Таякину. И эти феерические несколько секунд увидел весь мир. WE ENTER A RUNDOWN APARTMENT BUILDING ON THE OUTSKIRTS OF MOSCOW, WHERE OPERATIVE OLEG TAYAKIN LIVES. OLEG BORISOVICH, MENIE ZAVUT CLARISSA WARD, I WORK FOR CNN. CAN I ASK YOU A COUPLE OF QUESTIONS? WAS IT YOUR TEAM THAT POISONED NAVALNY, PLEASE? DO YOU HAVE ANY COMMENT? Doesn't seem to want to talk to us. Ну а я ровно в 7 утра начал звонить своим убийцам. У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которыми они сами звонят. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер, ну, нечто вроде такого ФСБшного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. И расчет был очень простой. Звонок в 7 утра. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все быстро ее повесили. А потом нас ждала большая удача. Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из Института криминалистики ФСБ, работавший до этого в Научном исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. На начало разговора мы знали только три факта. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик и что он 25 августа летал в Омск. Поэтому я и предполагал, что он забирал из больницы мою одежду. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирает один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали. И сейчас я говорю совершенно официально и направлю соответствующие заявления. Вот фото Кудрявцева, вот его телефон, мы знаем, что он сотрудник ФСБ, и вы сейчас услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это голос его. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления. Когда президент Путин на пресс-конференции сказал, ну если бы хотели отравить, отравили бы? Это, если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты. Я просто в ладоши хлопал от радости, потому что... Сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем ровно на этот вопрос. Ну и кроме того, сейчас вы узнаете, почему президент Путин много думает, извините, о моих трусах. Константин. Алло, Константин Борисович. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок. Мне нужно 10 минут вашего времени. Очень сильно нужно. А, ру... да. Что? Да, да, слушаю. А, руководство... В очередной раз новая итерация обсуждений попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить. Но я сейчас делаю доклад для Николая Платоныча на сайте Безопасности. Все это будет обсуждаться на высшем уровне. Мне нужно э, один абзац. Просто краткое понимание от членов команды, что у нас пошло не так. Почему в Томске был с Навальным полный провал. Ваше мнение напишите, скажите мне, пожалуйста, я запишу, а позже уже в рапорте укажете. Нет, в а Томске. Нет, имеется в виду в Томске. В Томске? Да. А что в Томске думали? Константин Борисович. Да-да-да. Вы слышали, что я вам сказал? Я по поручению да, Патрушева звоню. Нет, я понимаю всё прекрасно. Я просто пытаюсь в голове вспомнить, а в Томске что было. Ну, вы, вы, вы в Омск 25-го числа зачем ездили? Вы ездили в Омск 25 числа. В Томске была э, операция. И сейчас я составляю короткий, короткую версию рапорта, что там случилось. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Я понимаю, что это в очередной раз. Но э, руководство для Совета Безопасности просит меня подготовить документы сейчас. Поэтому если вы мне очень сильно поможете и не, не будете задерживать Николая Платоновича удовольствием помог, но я сейчас на коронавирусе сижу дома. Ну, поэтому я вам звоню. Поэтому я, на, на, на Макшакову. Макшакову, Макшакову я позвоню тоже, конечно же. Ну, то есть я сейчас это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там на два абзаца объяснения, потому что мне нужно в итоге рапорт сделать на два листочка. Сами понимаете, кому я делаю рапорт на два листочка. Я не хочу здесь именами бросаться. Но а, я бы не стал вам названивать в 7 утра и не стал бы Богданова звонить в 7 утра, если бы не, не срочная ситуация. Поэтому просто у меня здесь у вас написано «Кудрявцев» в считает так и так. Почему у нас ничего не получилось, что нужно, почему было плохо и что нужно сделать, чтобы хорошо. А, по десятибальной шкале вы оцениваете, а, оцениваете работу Александрова как? Понятно, что он ваш коллега, тем не менее. Александрова? Да. Хорошее, да. хорошо. А, лидер, лидерские качества Таякина вы как оцениваете? Координацию команды? Да, там не был. Там был. Я знаю, что там не было Таякина, что там был Осипов, но тем не менее Таякин в операции участвовал, правильно? Ну хорошо. А, Осипова вы по 10 шкале как оцениваете? Сейчас, погодите, я записываю. Хорошо, тогда э, логичный вопрос, согласитесь. Я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушева. Если вы, вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну это вот я просто себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, ситуация, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Понимаете, да? я владею информацией, которая у меня есть соответственно, или которого до меня доводится. Ну, а, ровно для этого и делается доклад. Да-да-да. Да-да-да, а? я вас перебил, я просто говорю, что ровно для этого мы делаем доклад, чтобы каждый со своей колокольни как бы посмотрел, поэтому сейчас меня интересует только ваше мнение. Ну, я оценил работу хорошую, по крайней мере, ну, работа сделала как бы, ну, как, как вот делали, как бы, это все прорабатывалось вопросом, я так считаю, и не один раз. Хорошо, очевидный вопрос, который, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипа Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Фу, ну в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по-максимальному чтобы не было никаких просчетов и так далее, сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь же… Просто, я никогда прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. По крайней мере, если брать, ну, то, что ранее там да, было сделано. Вот. Но ну, нюансы есть всегда, в каждой работе есть нюансы. какие-то. А... Ну? Ну, я тоже думал, как бы, что могло, как бы, ну, там, посадили там это, вы понимаете, да, там полетел, посадили, все, вот эта, как бы, ситуация сложилась так, что вот, не в нашу пользу, я так считаю. А... Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть, это, могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше это что? Константин сами понимаете. Константин И Борисович, если, а, бы, чуть, если бы чуть дольше летел? например они посадили его там резко как-то и так далее да возможно это все пошло не так то есть там оперативная работа там медика скорой помощи да на посадочной полосе там и так далее да? ну и соответственно когда это... Алло. да да да ну а посадить самолет посадили через 40 минут в принципе, это должно было бы как бы учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу, вероятности. Почему? Ну, вот я не могу сказать, почему. Рассчитывали все, я так, есть, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Как было нанесено вещество? это по оперативной связи я э, сами понимаете я работал уже потом да я знаю я, я, ну я в самой как бы это по крайней мере то что как бы после мы смотрели там как бы делая там свои мероприятия эти, вот, как бы. вы бы как сделали иначе вот если бы если бы вы планировали операцию как нужно было сделать иначе эту штуку думать конкретно уже. в зависимости от ситуации от обстоятельств от возможных способов ну, не способов а от возможных мест да? тут э, нюансов я говорю очень много и надо учитывать э, каждый нюанс каждую мелочь ну, я, я считаю ну мне как, ну как по моему мнению э, все было как бы спланировано и, и правильно было все спланировано в другом... Никак не могло быть. Если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. А, так, у меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, Навальновские вещи где? Ну, были вот я их ранний раз видел в Омске в самом. А, мы это... оставили, да. Ну, э... мы там ездили, Да, вы 25-го же туда летали в Омск, правильно? И конкретно, что с ними произошло, с вещами с этими? А, конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения, я не без понятия. Могу только, знаете, что сказать. Мы когда поехали, нам отдали их, с... привезли местные ребята, омские, вот, с этой полицией. Транспортный. Да, давайте ну, запишу. Он эту коробку я ему сказал, что он вернул назад. Скорее всего, он отдал этим ребятам с -по полиции. Так, дайте мне, пожалуйста, телефон начальника. Повисите хорошо? Да, все. конечно. Угу. Да, пишу восемь девятьсот шестьдесят два девятьсот шестьдесят два. 2595. 25, 95 А зовут его? Михаил. Михаил. Михаил. Михаил. Да. Он начальник ПТ. Ну, а начальник. Я, если можно попрошу, посмотреть. А и... я выясню, нет проблем. А, там, давайте там, по... не скажет, да. подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка? То есть что, что то там нашли на ней? Что что с этих делали конкретно? Угу. Uh -huh. Ну, первый раз пакет был, обычный, uh -huh. пакет там с печатью, там все, там розовый весь был, там были вещи, ну, они мокрые какие-то были, вот, там были вещи с кого, соответственно, потому что был там, там костюм, там эти носки, там, маска. Угу. Uh -huh. соответственно, да. Так, и что какая пкаку какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработали. Что тогда конкретно делали, объясните? Ну, замывали, обрабатывали. Прославлены. Чтобы не это. Ну, там. Ну. Как сказать-то Ну, обрабатывали. Чтобы это не было следов, там ничего такого. Значит, еще у меня есть среди вопросов, странный такой вопрос. Вы же с Навальным ездили сколько? И в Киров ездили в семнадцатом году, да? Вы-то сами как его личность оцениваете? Его? Да, Навального. Ну, в смысле, как я его ну, я, я же поэтому я же поэтому Странный вопрос. С одной стороны, да, с другой стороны, он там ходит, виднее, там и так далее, да, номера меняет периодически, да, вот то есть как-то осторожно, очень как бы, в этом плане. То есть он наверняка может быть как бы может чуть-чуть какая-то чувствовал, что там, ну, он не скрывает, что, там, что они там сидили, там и так далее. Ну, понимаете, да? <соценно> да, да, да, да, я слушаю, я за я, я просто он, я он, записываю. Оцелучивал там, там своем блоге, там один раз просто за ним на русский походит, да, вот ты там. Вот. То есть, он очень осторожный, аккуратный в этом плане такой. То есть, внешних движений не делает никогда. Ну, это мое мнение, да, то есть, как бы угу. аккуратный, аккуратный, осторожный. Есть, как бы... Хорошо. А вот, э -э -э, извините, вопрос такой наивный, но меня его, исходя из того, что я записал, мне его зададут. Значит, одежду замывали, одежду замывали, потому что на одежде могли быть следы. Значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло. Почему? Ну, мне кажется, что там впитывается быстро просто. Он не оставляет, мне кажется, следов. Это Макшаков скажет более подробно. Я не всю информацию не обладаю. Я даже не знаю, что там делали. Я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. я не знаю. У меня нет информации. О, Константин Борисович, Ник. Не... Мне вот сказали, мне сказали, я приехал, сделал и уехал, всё. Угу. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это у меня так информация. Это я с ними, я с ними со всеми поговорю сам. Мне, повторяюсь, мне нужно просто вот ваш взгляд конкретный, потому что руководство сказало. Значит, со всех собрать информацию и составить общую картину. Поэтому, значит, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Значит, по вашему мнению, э, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано. Верно? Главная Нет, причина. Как? Ну, мне кажется, что да. Только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств. Это вот это. Самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть? А, вот это... Вот. Понятно. Сеч... Под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельство номер один. Это посадили самолет. Обстоятельство да, номер да, два, да, да, да. это что? Ну, это то, что это... Приехали там вот скорую там и так далее. Провели мероприятия, вот эти вот первичные, которые они обычно. Ну, там по медики смотрят состояние. вот Они ему ну, там заговорный да, институт какой-то место да? Угу. И положительно, предположительно, потому что возможно, что вот это вот, да, или хотя бы, ну, симптоматика же там какая-то похожа. Ну да. Поэтому они, они действовали непосредственно по инструкции медики. Вот, вот поэтому для того, чтобы сработала скорая да, ответственность. Ага. Ну, это тоже фактор, как бы от людей, дальше, соответственно, просто увезли его там, там, в больницу, вот. там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия, <как> ну, в зависимости от там, симптоматики и всего, всего, всего вот этого. Ну, вот, вот. Есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо и узнает в лицо? Вот у меня есть информация... Далее, там, там, надежда, там, Значит, у меня есть информация, что однажды с, с ним, ч, ч, ч, члены группы однажды летали с ним вместе на одном, одним рейсом. Было такое? Ну, эту у меня нет, к сожалению. Ну, как бы я вот не знаю, о чем я говорю. Обычно берутся всегда рейсы специально разные. Это даже одна группа летит вот, несколько нескольких. У него бригадка, он летит к одним рейсам, он летит к другим рейсам, Я он старается всегда так. Я не знаю, это информативный комитет. Mm -hmm. Ну, то есть вы такого не знаете? Нет, не знаю, честно говоря. Просто, то есть по шкале от одного до десяти, какова вероятность того, что он или члены его группы, команды могли сфотографировать кого-то, записать, кто-то случайно мог на камеру попасть? сегодня Везде там и камеры стоят, но ну, всегда как бы все равно, когда работают, все, все закрываются и так далее. Все понимаете, да? Ага. меня uh -huh. с вами всего другого. -то, Работать идем только тогда, когда нам оперативные сотрудники дают добро. То есть, они нам объясняют ситуацию. Ну, то вот, есть, там мы уже говорим, идем или нет. То есть, э, всегда отсекается возможность снятия какого-то либо и так далее. Понимаете, да? Понимаю. То быть мы спираться, это первое дело. Чтобы никто не снял, никто, никто видео и так далее. Это исключается всегда. Mm -hmm. Вы сами как оцениваете работу оперативных сотрудников? Э, которые принимали участие? Да. Ну, с тем, с кем я работала, хорошо оцениваю. Не будет никаких сюрпризов у нас с одеждой. Ну, поэтому несколько раз поехали несколько раз поехали чтобы обработать одежду давайте еще раз у меня есть данные что вы 25 э, августа э, до да, августа это делали а второй раз алло Пошли через неделю две наверное или через неделю. Через неделю после 25 августа не помните точно не сожаление не помню а ездил есть... это... окей а, кто еще ездил с вами? Со мной? Да. Василий Калашников. Калашников. Ну, его фамилия, наверное, не озвучена была, да? Нет, у меня нет списка его. Странно. Ну, значит, ты руководство посчитал, что у не... Я, да, я... Мой... Ну да. да, это же, это же... Хорошо, я, мне, я с Богданова это уточню вопрос. А, хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? На самый, самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Трусы. Что-что? А... Ну, где могло, могла быть максимальная концентрация? А, в каком месте трусов а, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что вот у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша, ваша информация тоже. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там эта обработка делала. Ну вот, а, представляете себе трусы, да? И как бы, и вот трусы, и в каком месте? Как бы есть самое. Паховой частью трусов? Ну, гульфик, как называемый, там, там швы такие есть, вот Пошла Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто, а, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части, Кто, с... кто сказал-то? Макшаков? Да. Внутренние, сейчас пишу, внутренние швы трусов. Окей. А значит, э, серого цвета трусы. А? Не пом... Цвет трусов какой, не помните? Синий был. Синий трус, синие. Я, честно говоря, ошарашен. Вопросами вот этими. все Сами понимаете, да, в зависимости от ситуации. Вот это... Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я шарашен? Я вообще об этом не знаю ничего. А, хорошо, если мне какие-то будут нужны уточнения, я, наверное, в течение пары часов буду еще звонить, поэтому на связи оставайтесь, хорошо? Да я всегда на связи, днем и ночью, у меня уже привычка. Да понятно, да. да. Я с телефоном везде хожу, в ванну. Это да, да, да, да, это точно. Все-таки я не понимаю одной вещи. Вот... Они наносили на трусы или на трусы и на штаны? Потому что у меня информация двойная, и я не могу понять. Поэтому Шаков скажет, Восемь. Нет, но ну они скажут 9. мне, скажут. Я хочу, чтобы вы мне сказали. Нет, я об этом не знаю, куда мне нанесено было. Я говорю, мы работали вот именно по этим, то есть по трусам, по штановым внутренностям смотрели, как бы есть ли там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее. Угу. Uh -huh. вот. Пятим как бы на трусах видимых пятен не было. И, по крайней мере, визуально. На штанах тоже там флисовые штаны такие, они полотны, они вообще ничего не разгонишь. Mm -hmm. Тем более они темного цвета, детей. И и те. mm -hmm. mm -hmm. ну, поэтому так, как нам сказали, так мы смотрели тогда. Визуально не было видно. Окей, понятно, хорошо, а, все, Константин Борис, спасибо большое, будем на связи, тогда буду обращаться еще. Да. Да-да-да. А, извините, вопрос такой, а не ничего, что мы с вами по обычному телефону... А, мы ничего делали. такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация, я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить по такой связи. А, согласовали? Да, да. да. Все, договорились. Добро. Удачи, пока. Ну вот, теперь мы с вами знаем, конечно, еще не все, но уже очень-очень многое. А я, видимо, стал первым человеком в истории, вопрос о трусах которого рассматривался на Совете Безопасности России, ну или где там Путин планирует свои самые важные операции. Как видите, все, что я говорил в предыдущем видео о полной деградации правоохранительной системы, подтверждается. Представляете себе? хранятся в полиции улики попытки убийства. К ним приезжают ФСБшники, эти улики забирают, стирают с них следы преступления, потом отдают обратно. Потом приезжают второй раз и проделывают то же самое, чтобы наверняка это не государство получается, а бандиты. Ну смотрите уже сколько людей задействовано, от врачей и полицейских до местного ФСБ. И они вообще все по первому приказу совершают тяжкое преступление, фабрикуя улики. Потому что это не операция по спасению шкуры какого-нибудь Кудрявцева или Таякина. Они Путина спасают. Он все это придумал. А вы думаете, почему это все происходит? Ну, потому что... Э -э, ну, потому что... Э -э, потому что потому. Мы с вами прижали их к стенке. Доказательств теперь более чем достаточно. Но суду я их не предъявлю, а могу предъявить только гражданам России. Прошлый раз спросил, и вы мне сильно помогли с распространением. И в этот раз прошу. Он врет на прямой линии, используя для распространения своей лжи вообще все газеты и все телевидение страны. Мы можем ответить только тем, что будем рассказывать правду. Поучаствуйте в этом. Пусть вся страна спрашивает у Путина, почему нет расследования. Ну и напоследок, я, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо пилотам самолета, быстро посадившим его, и медикам, оказавшим мне первую помощь. Вы, друзья, наверняка смотрите сейчас этот ролик, и теперь уже окончательно ясно, что Путин и ФСБ хотели меня убить, а выжил я благодаря вам, хорошим людям, выполнявшим свой долг. Спасибо. Хороших людей вообще больше, чем злодеев. Такие пилоты и врачи, они гордость России. А вовсе не Таякины, Путина и Кудрявцевы. И рано или поздно добро победит зло. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.